Ты открыл онлайн-магазин и подключил платежную систему, но комиссии за облачные? И принимать оплату можно только в одной валюте, а как же быть с теми, кто платит в криптовалюте? Подключи агрегатор платежных методов эквайринг от обменка UA и принимай от виза или Mastercard до криптовалюты. Эквайринг от обменка UA простой в интеграции. Массовые выплаты на карты. Особый подход каждому клиенту. Экономь на комиссии. Оставляй заявку на сайте от обменка UA и получай возможность принимать оплату в любой валюте.